Здравствуйте, с вами Александр. 9 декабря, отличный день сегодня. На градуснике показывала плюс 10 градусов. На улице, мне кажется, чуть холоднее, но все равно классно. Отличная просто погода, идеальная. А это место показывал 1 декабря. Здесь был снег. Сейчас опять весна. Зеленые листочки. Отличная погода для прогулок. Это гостиница. Туристов в городе почти нет. По приголе ходят кораблики. Интересно, кого-то же они катают? Сердечко. И оно из янтаря. Облицованный янтарем. Настоящим янтарем. Мелким. Только выговаривать не надо, пожалуйста. Все-таки в Калининграде жить неплохо. Сейчас в основной России... Погодка не очень. Гуляю с детьми. В такую погоду, конечно, не надо сидеть дома. Это наша главная достопримечательность. Остров был полностью застроен. В 1944 году англичане его разбомбили, а наши восстанавливать ничего не стали. Скоро на канале выйдет три видео о работе, о реальных зарплатах в Калининграде. Я приведу конкретные примеры, конкретных людей, сколько они зарабатывают, сколько им приходится для этого работать. Я разделю на три видео. Первое видео будет о строительной специальности, образование медицина и третье все, что связано с торговлей. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео Если вы собираетесь переезжать в Калининград, оно для вас будет полезно Потому что одно дело вакансии в интернете, а другое конкретные примеры Сколько люди зарабатывают денег Давайте покажу вам, какая вода у нас в Приголе. Реально чистая вода А раньше было просто жуть Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.